Пришли купить Детям кое-что Если мы найдем его здесь Ну сейчас давай повыбираем Повыбирай да. А, ничего почем Надо спросить Что они хотят ну да, самокаты прикольные. Либо такой вариант. Как думаете? Зелеслава. Но. Либо мини-ролики вот такие, на пятках кататься. Или самокат. Ну, я даже не знаю. Эти, эти ролики какие-то странные. Ну, такие мне нужны ролики по росту. Смокат. Почему? Потому что на пятках сложно кататься. Лучше когда я подрасту маленько, у нас вот такие вот. Про... А -а -а. Да. Девушка убежала маленько. Короче, всем взяли. <соспособление> <соспособление> ну все. Пойдем. Мы вышли всем самокаты, ей! -э -э -э -э -э. Привет весна, весна ты вдохновляешь покупки. Сейчас папа всем соберет. Начнется веселье. Вау! Okay. Самокатная вечеринка. Даже сияна выпросила самокат. Она дает. Даже сияна выпросила самокат. Он дает. сейчас погоним. Деловая девочка. юные экстремалы изделия. Девочки два годика. Ладно, два с половиной. Давай, катись ко мне. Катись. Кто самокат выпросил? Вот и катайся. Мистер Винтер с нами. Джуниор. Конечно, жавели слава и конечно же гимнастика и растяжка все в сборе и папа и мама за кадром все время и голуби тоже и голуби и чистое голубой нет. пришло время кофе-брейк. Они пьют типа какао. Ну, типа какао, да-да-да. Это какао. Мы-то кофе пьем. Все по кофе. Лучшего Бориста и Вестеринка Алтая. Да. Не знаю, забыли спросить, Мистер как зовут. Икс. Мистер Икс. На площади. Привет, Бориста. Бодрый день. Мы пришли поесть. Конечно же, замок, девочка. Я на хлеб с Фигурное катание на самокате от Велиславы. Ты сначала разгонись. ехаться им нужен срочно гаишник ой ой все плюк сияна